друзья, хочу рассказать вам о том, что является очень важным для изучения теми людьми, которые имеют отношение к сельскому хозяйству. Случилось так, что я познакомилась с космическими знаками добра и оказалось, что они имеют очень позитивное воздействие на рост растений. Вы увидите два сюжета из теплицы Елены Зыряновой, из которых станет понятно, что практически заснувшие плети огурцов без паростков получили новый импульс. Каким образом? На стенке был помещен космический знак добра «Единение с силами природы». В теплице... Температура была слабо-слабо-слабо положительной. На улице температура уже достигала по ночам плюс-минус 2-3 градусов. То есть по всем канонам развития растений, они находились уже в состоянии отдыха. И тем не менее, через неделю после появления этого космического знака на стене теплицы огурцы ожили. На плетях появились боковые побеги, появились листочки и огурчики. Зазеленел куст красного болгарского перца и он стал плоды стали покрываться нужной краской, желтой и красной. То есть, друзья, произошло то, чего, в общем-то, не должно быть. Но благодаря тому, что космический знак единение силой природы, силой природы притягивает мощной позитивной энергии, они создали импульс для продолжения образования цветов и плодов. Елена Зырянова, проводившая эксперимент, предлагаемый вашему вниманию, сняла свой первый краткий любительский фильм в «Своей теплице», после того, как неделю или около недели на стекле, Эгиоти при этом был прикреплен знак единения с силами природы. Нати Михайловна, вот смотрите, я просто хочу вам показать. Вот отходит, вот пасынок отходит, видите? Ну, он такой старый, уже прям старый. Вот он, он весь засохший. Вот он, я его веду, прям вот он, вот он, вот он, он весь засохший. Смотрите, что дальше происходит. А дальше происходит следующее. На этом этот пасынок как будто оживает. И смотрите на нем, вот. Пошли, пошли, пошли. И вот, видите, вот идут. Я уже здесь, видите, вот каменчики все равно на ночь ставлю. На двоечку включаем, потому что холодно. Минус три было. И вот, смотрите, и опять пошел этот пасынок. И вот он так вот заканчивается. Посмотрите, вот здесь вот висит, видите, он, он висит у меня этот знак. Треугольник. И вот, смотрите, и вот здесь вот этот пасынок, вот он он чтобы это было видно и понятно. Вот он один, вот он. Смотрите, он что делает. Вот он, он, он ожил, вот такие ровные огурцы. Представляете, а вот он, он. И вот смотрите, он откуда оживает. Вот здесь вот он еще, вот здесь он. Вот здесь он мертвый практически, потому что на нем ничего нету, видите? А здесь он вообще, а, вот посередке, как будто ничего. Потом здесь дальше у него вдруг, вот уже видите, старое вообще. Хочу показать, вот вот старый, видите, уже такой огурец был, все. Здесь вдруг появляется огурчик, здесь дальше опять от желтой плети появляется огурчик, а здесь топлеть, она вообще мертвая. Вы видите, она вся желтая, даже вот с нее листья не обрываю специально, чтобы показать. Все, листья все мертвые. Это вообще какое-то чудо. И вот тут, вот тоже, вы уже листья сами по себе, они уже все, тем более я их опрыскиваю, они уже, ну, такие уже черные, неживучие. А вот смотрите, вот опять раз. Идет пасынок, и вот в конце, смотрите, что. Вот это в конце. Вот. И вот я сейчас вам еще сфотографирую, но я просто вообще в шоке сама. Но то, что я вам фотографию еще послала, чтобы было вот такое, что из. Вот сейчас я. Вот видите, они сами плети, уже все. Они все уже все никакие. Вот чтобы из Из просто, из пасынок, вот даже я не знаю, как назвать, это даже не пасынок, но это пасынок. Ну, смотрите, он вылез такой. Два листочка и два огурца. Ну, я такого не видела. Я всю жизнь, сколько себя помню, сажаю, но я такого вообще не видела. И вот перцы, они реально там спеют. Я их даже вот обламываю, у меня уже тесно стало. Я ну, не обламываю листочки, потому что уже нельзя это делать, уже очень поздно. Но вот, по крайней мере, они вот спиют на кусту. Второй фильм Елена Зеленова сняла через две недели пребывания космических знаков на стекле. причем второй знак, поле гения, безусловной любви ко всему живому на Земле и в космосе в виде волнистого треугольника, был приклеен через 7 дней после первого. То есть в эту вторую неделю уже шла работа двух космических знаков добра. И мы видим прекрасный результат, хотя температура была ночью, Плюс-минус 2-3 градуса. Так, сегодня у нас 3 октября 2021 года. Значит, я 3 2 с лишним недели назад повесила знаки, знаки добра. Вот один знак в самом начале вот повесила, вот такой, вот, вот такой, вот такой в самом начале. Вот. А потом чуть позже, через неделю, повесила знак треугольника на своей теплице и вот у нас стали делать такие вот вещи очень интересные сейчас буду показывать ну во первых сейчас уже сильные холода я хоть ставлю здесь камин но вот даже видно вот так он у меня стоит Он у меня стоит на двоечке два два с половиной то есть это очень ну никак можно сказать ни о чем вот перцы они спеют на кусту перцы вообще любят плюс 25 это минимальная должна быть температура то есть в прошлом году у меня перцы сразу стали загнивать. Они на кусту не спели. Вот они, перцы, они вот красные, желтые, они спеют на кусту. Что стало происходить с огурчиками? С огурчиками происходить стали очень интересные вещи. То есть, вот есть плеть. Вот она, она, плеть идет. Вот она, вся уже у нас такая вот сама по себе плеть. Она уже старая. Все, на ней ничего нету. Но и от нее вот идет. Вот от плети у нас идет, сейчас покажу, даже здесь уже запутано, потому что вот огурцы стали <свят> расти. Так, я вот хочу показать ту плеть. Ну, можно даже здесь взять. Вот от плетей идут, вот видите, отходят пасынки, пасынки, и вот они с огурцами. Вот огурцы. А вот смотрите, новая пошла, вот маленький-маленький вот пасынок, и вот смотрите, на нем это вот уже свеженькие. Вот они, они. Цветочки, огурчики. Ночью, ночью. Очень холодно. Днем тоже больше 10. Сейчас 11 градусов температуры нет. Вот новый пасынок. То есть вот листья все старые я вот их специально не обрезала, чтобы показать, что вот эти они вообще уже со старыми всеми листьями. То есть вот смотрите, идет пасынок. Изначально он шел уже вот все. Видите, со старыми такими вот старые огурцы. Вот все они уже высохли. Все потому что было холодно. Это я их сейчас прям А потом раз. И она вот идет, и вот от нее вот такие вот ровные, красивые огурчики. Представляете? А плеть уже все. И дальше вот я хочу показать вот это. Сейчас я посмотрю, откуда она у меня. Идет эта плеть. А, вот, я хотела показать. Вот, вот идет тоже. Ну, вот здесь тоже вот я уже показываю огурчики. Вот идет а, сама по себе а, плеть. Она уже, от нее вообще не было никаких пасынков. Вот идет пасынок. Вот он. Вот он, он идет пасынок. Вот он. Вот он. Он шел уже все, мертвый, весь засохший, все, на нем ничего нет. Вдруг на нем появляется, сейчас покажу, вот огурчик один. Потом дальше, дальше, вот видите, даже вот... А, вот, кстати, почему-то он у нас непонятно, почему. Как-то непонятно заплесневел. Вот смотрите, дальше идет, вот плеть идет, идет, идет. Вот она, дальше опять мертвая. А вот она в конце, и вот у нее какие огурцы. Причем ровные огурцы. И мы их стали срывать, они сладкие, они гораздо слаще. И вот, пожалуйста, идет свежая плеть. Вот тоже старый совсем огурец уже все, плеть старая, на ней уже ничего нету. Вот я подвязала, и вдруг от нее идет опять пасынок. И вот опасненько, смотрите, какие идут огурчики. Маленькие такие а, свеженькие огурчики. Вот дальше пойду. То, что вот я показывала, перцы. Вот перец. Это вот я тут отломила немножко. Вот смотрите, перец, как он спеет на кусту красный. Вот смотрите, желтый. Желтый, ровный, красивый перец. Вот маленький, это такой сорт. Вот они тоже маленькие уже. Листики-то не очень. Вот зеленые, крупные. Я тоже думаю, что они должны еще успеть вызреть. Зеленые крупные. И вот дальше, смотрите, вот идет куст. Правда, вот не могу никак с этими улитками, что с ними делать. Вот Начинают улитки подгрызать, им, видно, тоже хочется кушать. А так вот, смотрите, вот спеют. Видите он? Вот он будет спеть, вот этот перец однозначно он должен выспеть. Вот. вот красный. Вот они спеют. Теперь дальше сейчас я покажу. Вот тоже совсем мертвая плеть. Вот смотрите, какой лист. От этого листа даже не может хороший вырасти пасынок. И вот там, где лист заканчивается, вот он. Вот пошел пасынок. Вот он. Пасынок идет. И вот он на конце, пожалуйста, пасынок. Вот он, видите? Это на самом деле, ну, я не знаю, чудеса, мне кажется. Потому что вот реально. Вот тут вот, огурчик, вот опять пошел пасынок, вот буквально от мертвой плити, потому что плеть то уже все, они уже, ну, представляете, уже октябрь месяц, но у меня такого не было ни разу. Вот смотрите, сколько огурчиков наросло, и вот дальше они тоже, вот, вот пасынок, вот огурчики, и они дальше вот идут. И вот смотрите, как тоже интересно, сейчас покажу. Сама не могу разобраться здесь уже. А, ну вот, вот идет плеть от нее вдруг. Здесь уже, уже засохший, вот видите, засохший был лист. Уже ничего нет. Вот пошла, пошел от нее пасынок. И вот опять пошли вот они огурчики. Сейчас я уберу, чтобы было видно прям, вот видите. И там вот, и там вот цвет. Видите как? Вот, пожалуйста. Это на самом деле, но ну, я считаю, что это вообще само по себе чудо другого я не назову и вот тут а вот тут вот я где-то сним... снимала раньше сейчас хочу посмотреть меня очень сильно поразило что а, то... а вот тоже смотрите вот идет тоже пасынок и вот на нем смотрите и ровные ровные огуречки вот они вот, вот пожалуйста это еще вниз сюда вот он тоже идет от плети ну то есть пошли пасынки и на пасынках Идут огурцы. Я вот где-то видела, снимала. А вот. Вот смотрите, как интересно. Идет плеть. Уже вся тонкая. Вся она засохшая. Вот идет плеть. И вот от плети. Вот идет два листочка и два огуречка. Ну вот, в общем, как бы так. Вот еще, я не знаю, снимала или не снимала. Вот тоже тут... Уже даже не знаю, как показывать. Ну, по крайней мере, вот тоже вниз. Идет. И вот идут вот огурцы. Вот они заканчиваются вот таким. Вот видите, дальше продолжением цветения. И вот, пожалуйста. Ну, то есть, это на самом деле восхищение. Полное восхищение на таких полусухих а, плетях. Так что вот так. Так, сегодня у нас 25 октября. Вот сегодня я... Собрала три перца, правда, вот один перец уже обрезанный. Осталось три долечки только от перчика. Мы один уже вот съели, а два перца... Вот я сейчас снимаю, ну, не подумала, что надо было снять сразу. Перцы с теплицы. У нас уже ночью минус два днем, вот сегодня уже плюс три. То есть очень холодно. Перцы спеют дольше. Ну, посмотрите, они какие. Вот просто, вот просто посмотрите. У меня... ну Приезжал а, сын, а, ну, старший, в гости. И он говорит, ну, что ты тут со своими перцами все? Я говорю, ты пойдем, я тебе покажу. Он когда зашел и просто, ну, удивился очень сильно, что они спеют. Но вы знаете, самое большее, что удивительно вообще, они очень сладкие. Перцы настолько сладкие что я вообще вот просто вот в шоке вот хочу еще раз показать вот смотрите перец он буквально вот во всю мою руку вот он вот так вот спеет, но тем не менее он смотрите какой глянцевый на нем нету ни одних никаких там ни пупуржков ничего то есть никто его не ест ничего и сами еще кусты зеленые хотя уже температура конечно вообще зашкаливает и это конечно ну, чудо и вот именно с этой стороны теплицы наклеен знак единения с природой и вот я хотела еще показать продолжение вот, э, своего видео. Вот просто посмотреть, чтобы вот на срезе было видно. Вот он, они такие толстые. Видите, они прямо толстенькие такие. И вот я только что сейчас разрезала перец, один из которых снимала. И Вот он, посмотрите, какие они. Они, они на самом деле толстые на срезе. И очень сладкие. Очень. Вот реально. прям такие вот конкретные, плотные, толстые. Ну, то есть как будто им хватает... Солнца, тепла, всего. Поливаю я их раз в неделю сейчас теплой водой. Вот как бы все. О чем это говорит? Это говорит о том, что совокупная энергия этих двух знаков весьма и весьма благотворно влияет на рост растений. А следовательно, те, кто занимается тепличным хозяйством, смогут получить дополнительные урожаи. Все, что касается открытого земледелия. Очень интересная часть экспериментов была проведена Натальей Ивановной Руденко на открытом грунте. Наталья Ивановна, в прошлом директор одной из лучших гимназий симферопольских, ушла на пенсию и стала жить на даче недалеко от Симферополя. В 2018 году в конце мы с ней познакомились, стали обмениваться информацией, и Наталья Ивановна вдохновилась космическими знаками и решила согласие на проведение эксперимента на своей даче. Как это проходило? Наталья Иванна заламинировала космические знаки единения с силами природы и знак поля гения любви безусловной ко всему живому на Земле и в космосе и в виде таких подвесочек разместилась на ветвях деревьев. И что произошло, дорогие? Эксперимент Наталья Ивановна Руденко начала в марте, в апреле. Пору цветения персиков были заморозки две ночи. В одну ночь минус 3 градуса, в другую ночь минус 5 градусов. Цветочки стали дышками. И, конечно, Наталья Ванна очень беспокоилась о том, чтобы эти перемёрзшие цветочки смогли дать зависть. Что оказалось, что они дали прекрасную зависть, а затем были получены замечательные обильные плоды персиков. В огороде у Натальи Ванны. Недалеко от забора была посажена виноградная лоза. Пять лет она не пускалась в рост. В этом году она разрослась. Ее плети виноградной лозы пустились вдоль забора. И Наталья Ивановна, и ее соседей И обеспечили и одну, и другую семью вкусными, сочными плодами. У Натальи Ивановны 19 лет в земле сидела и почти не плодоносила деревца, инжира. В этом году Наталья Ивановна в первый раз получила замечательные вкусные медовые плоды. Интересный результат был получен на яблоне. Яблоня более десятка лет давала червивые мелкие плоды, которые рано осыпались и которые не подлежали ни хранению, ни есть там было особо нечего. В общем, в этом году Наталья Ивановна проследила. Весной налетело большое количество божьих коробок. Они, видимо, очистили дерево, и на этой яблоне выросло много замечательных плодов. Причем их было настолько много, что Наталья Ванне хватило для себя, для варенья, для соседей и для заготовки на зиму. И еще очень интересно то, что когда в конце сентября Наталья Ивановна собралась убирать плети огуречные, на совершенно сухих плетях оказался большой довольно, Зеленый огурчик. Вот такой опыт получила Наталья Ивановна на своем участке. В этом году Наталья Ивановна переехала к своему сыну, который живет в Киеве, а Наталья Ивановна стала строить дом. Строителям было поручено раскорчевать сад, в котором были некоторые деревья возрастом более 10 лет, а некоторые возрастом более пяти лет. И деревья в основном элитные. Рабочие выкорчивали деревья. Два дерева они повезли себе, посадили. А две яблони, которым около пяти лет, цвету. Они привезли Наталью Ванне надежды на то, что эти яблони смогут прижиться, было очень мало. И тем не менее, были посажены эти две яблоньки. И Наталья Ивановна сразу на них поместила два космических знака. И к своему удивлению и радости, уже через две недели увидела, что деревья принялись. Но что интересно, что два дерева, а то, что они живы, и то, как на них располагаются листики, и какие они, выглядят по-разному. В общем, удивительным явился сам факт того, что деревья прижились. Ну и теперь будем ждать урожая следующего года. Тогда будет понятно, какое воздействие оказали на них космические знаки. Хотя уже понятно, что деревья будут жить, плодоносить тоже. Я вот сейчас снимаю это удивительное растение, яблонька. Вот он у нее знак здесь, космический знак добра сразу был поделен. Как история этой яблоньки. Этому дереву лет пять, судя по кольцам. Мне его посадили уже в начале июня, когда дерево было все в пышной листве, в пышном цвету. Тут рядом раскорчевывали сад. Кто-то купил землю, и сад не нужен, был раскорчевывали. И эти выкорченные деревья, это не саженцы, это деревья, привезли рабочие, себе набрали и привезли мне посадить два, в подарок, на память, как говорится. Посадили. Я говорю, ну, это невозможно, такие деревья не могут приняться. Во-первых, они старые. Во-вторых, э уже поздно, на них они все в цвету. И что с них может быть? Это, это крамола просто, это невозможно делать. Но вот, повесила знак, посадили и смотрю, будем наблюдать, что будет дальше. Хочу обратить внимание... На вот эти веточки, вот они наросли молодые. Оно, то есть, видите, в полной силе, это новые веточки выросли. Вот все новые, новые веточки, не то, что как-то, вот, вот новые веточки на этом деревце. И хочу показать еще одно деревцо, так как они два дерева посадили мне. Вот еще одно оно все в плодушках. Вот такие букетики называются плодушки. То есть здесь, должны, вот, здесь видите, букетик такой. Здесь должны быть плоды. И этих плодушек, вот очень, вот плодушка, очень много. Здесь висит вот такой знак на этом дереве. Что интересно, с желтым знаком, человеке природа, очень много плодушек возникло. А на том деревце, где треугольник голубой, то э, там веточки нарастают идет значит прирост э, ветвей молодых что интересно сказать рабочие себе очень много взяли тоже много у меня два дерева себе не целую машину дерево повезли прицеп целый у них ни одно дерево не принялось они конечно не не пользовались знаками не вешали им говорила что есть такое могу поделиться они интереса не проявили и вот таким образом у меня эти яблоньки есть И я уверена что они будут расти дальше будут плодоносить интересно какие сорта понятия не имею посмотрим что еще хочется добавить, что удивляет, это деревья, не выкопанные для посадки, когда аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, они были просто выкорчиваны, выдраны. И они привезли их с голыми корнями, не укутанными, не увлажненными, а с голыми высохшими корнями, вот такими выдранными, привезли, чтобы посадить. Конечно, иронически отнеслась, но вот результат... Радует. Город Николаев не самое лучшее место для произрастания хурмы. Климат, несмотря на то, что теплый, но все-таки хурма требует более высоких температур. Показанные деревца с плодами хурмы заплодоносили в этом году, после того, как на них появились космические знаки добра. Знак единения с силами природы и второй знак поле гения, Безусловной вселенской любви ко всему живому на Земле и в космосе. Деревцы сидят в Земле седьмой год. И вот это первый урожай, который появился и довольно в большом количестве на хурме. Чему, скорее всего, способствовали космические знаки добра. Хочу вам рассказать еще об одном случае помощи космических знаков дереву. К сибирскому кедру в одной из семей Галина Олейникова, вдохновленная нашими программами, решила повесить космический знак на кедр. По осени она присылает мне фотографию, которая перед вами, в которой целая корзина кедровых шишек. До этого года на кедре шишки вырастали, но семечки были закрученными, их трудно было лущить. Они были очень мелкими. Ну а здесь вы на фотографии видите корзину отборных кедровых шишек. Интересный положительный опыт с перцами был проведен Юлией в Англии. Она то же самое уже в пору, когда все плоды с перцев были собраны, и уже было довольно холодно, поместила космический знак добра на стенку к теплице. И перцы ожили. Ну вот, дорогие, такие.. События сопровождают появление космических знаков в теплицах, обращение к тем, кто нас видит и слышит. Космические знаки добра вы сможете получить и у Марии Богонос, и у Алекс... Сергея Саенкова. И эти знаки помогут вашим начале эксперимента, а потом... И в вашей работе на дачных участках, на огородах, в садах, в теплицах. Пока мы вас призываем, давайте вместе проведем эксперимент. Давайте посмотрим, как знаки будут работать в ваших садах, огородах, парниках и тепличных хозяйствах. Как они будут воздействовать на домашние растения. Дорогие, эксперимент с космическими знаками практически только начинается. Нам предстоит узнать о них очень многое. Космические знаки есть разные, помогающие не только в природе, но и помогающие развитию способностей, развитию талантов не только литературных и в области изобразительного искусства, но и в области музыки. Есть знаки, которые призывают благостные энергии. Есть знаки, которые воспитывают в детях усидчивость и рвение к учебе. Есть знаки, которые сжигают негативные энергии. Есть знаки, которые оберегают. Искренне желаю Вам успехов и дерзаний в области исследований. С глубоким уважением к Вам и надеждой на отзыв в Ваших сердцах, София Планк.